Так вот, здравия всем, это с вами Люба. Вот рецептик соленой капусточки, ну, на засолку. Сережа нашинковал, добавил я туда морковочки натер, натертой натерочке. Так, как бы обстать? Чтобы, чтобы. Так, Посолила, поперчила, кинула там черный перец, лаврушечку и кориандр. Так, все, больше я приправы никакие не ложу. Ну, а это взяла попробовать, немного меда положила. А, а еще этих. Лимонов, как всегда, я сока немножко и лимончики. Для, вместо уксуса я уксус не... Сейчас не лью никуда, а лимоны. Ложу кусочки и, и меда немножко. И вот попробовала я. И вот сейчас я слышу такое брожение. Не знаю, слышно будет. Такое брожение идет. Я первый раз это услышала. Или это от того, что я меда добавила. Или просто я не слышала, когда делала. Так, попробовала вкуснотище. Ну, пусть настаивается. Завтра покушаем. К обеду будем кушать. А остальное я в баночку и у подвал. И оно стоит. Когда захотела, тогда достала. Вот такое. Красивая Вот такая красивая Я немножко воды долила И Юшки было, конечно, многовато Но я все равно воды долила Думаю, пусть потом буду Сливать это все Воду И можно будет на этой воде Сделать как бы Супчик Подогреть, туда накидать Овощей По Похлебать Холодный борщик, как говорится, сделать. Все, пока-пока.